Ничего не предвещало беды, но вдруг Марло и Чарли активируют телепортатор. Магический луч уменьшает героев в размерах и переносит в страну Playmobil Film, где, став игрушечными, они попадают в разные участки загадочной планеты. Мальчик становится белокурым викингом и его похищает местный злодей, который поработил волшебный и прекрасный мир Конструктора. А вот молодая, симпатичная девушка Марла и представить себе не могла, какое увлекательное путешествие вскоре придется пережить. Девушку подбирает бородатый водитель летающего фургона Део, за которым охотится шпион. Далее Марла познакомится с харизматичным секретным агентом Рексом Дэшером, а также милым, но очень невезучим роботом и эксцентричной феей. По мере развития событий, герои поймут, что невзирая на трудности, встречающиеся на пути, необходимо продолжать верить в себя и в дело, которым ты занимаешься. В поисках брата герои преодолеют расстояния, которые насыщены приключениями путешествия, они отыщут магический артефакт, способный управлять временем, они окажутся на пиратском корабле на арене амфитеатра. Их занесет в сказочный дворец, где находится сокровища королевы. Они будут сражаться против наемников, за ними будут охотиться ковбои, Я щедро Золото. Дело дрянь. солдаты императора. И неуловимые агенты разведки. Сможет ли Марло добиться того, чтобы вернуть домой своего непутевого брата? Через что придется пройти Марли и чем завершится это эпичное путешествие, мы уже узнаем очень скоро. выпускайте Скоро